Вот так выглядит баня в разборе. Там разоблок. не кирпич так, а тут ну вот со стен снял со стен снял плитку часть плитки осталась, которая хорошая еще более-менее которая плохая выбросилась тоже разобрался легко здесь печка была так. ну вот еще остались вот эти места штукатурку надо снять а это хитрая контрапция Чтобы сдвинуть с места вот этот здоровенный бетонный блок. Потому что я хочу сделать теплый пол в бане. Теплоизолированный. Ну, к чему это здоровенная бетонная плита, чтобы она тепло забирала? Ни к чему это. В качестве основания для пола, да тоже это не нужно. Все это. Будет засыпана керамзитом, там бутылками. Пока что плохо получается. Вот эта стена, вот эта колонна не выдерживает. Я так полагаю, что еще пару раз я потяну и колонна рухнет. Тяжелая там штука, может килограмма она, я не знаю, 200-300 есть. 200. Уже окопал ее, она немножко двигается, когда тяну за трос, но принципиально, как бы, тех движений, которые хотелось бы, их нет. Ну все.